Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела в отношении знаменитого лидера Ореховской ОПГ 57-летнего Сергея Бутурина, известного в бандитской среде Кокосе и его соратника и телохранителя Марата Полянского. Последний также занимался в банде подбором кадров их обвиняют в посягательстве на жизнь милиционера в далеком 1998 году генпрокуратура уже утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в суд самого бутурина устроит любой приговор у него уже есть пожизненный срок он изначально отказался от показаний признавшись только в одном убийстве а полянский несколько лет назад заключил сделку со следствием признался в 11 убийствах издал остальных членов банды, получив 23 года тюрьмы. Выйти на свободу киллер должен уже в 2026 году. Опасный оперативник. За орехами, пожалуй, самой жестокой бандой в стране, силовики начали охотиться еще в 90-х. В 1998 году к бандитам довольно близко подобрался исполняющий обязанности замначальника регионального отдела по борьбе с организованной преступностью Рубоп по у Москвы Николай Петров. Ося тогда руководил ОПГ из Испании. По данным следствия, Буторин дал Полянскому приказ ликвидировать силовика. Опасаясь, что указанный сотрудник милиции может способствовать пресечению противоправной деятельности банды, Буторин принял решение совершить его убийство. Непосредственным исполнителем Буторин назначил члена Ореховской группировки Марата Полянского которому сообщил сведения о личности и месте жительства сотрудника милиции, рассказали Лайфу в Генпрокуратуре. По версии следствия, 3 декабря 1998 года Полянский вместе с другим членом банды Александром Васильченко подъехали на Кио к метро Свиблова. Там Полянский подкараулил милиционера и выстрелил ему в голову из автоматической винтовки. По счастливой случайности милиционер выжил. По горячим следам были задержаны некие братья Григорян, торгующие на оптовом рынке в микрорайоне Новокосино, они якобы совершили покушение по заказу своего земляка. Но уже через два года следствие называло исполнителем Марата Полянского. Тем не менее дело о нападении на милиционера оставалось нераскрытым почти 20 лет. Три армейских друга. И только в 2018 году у следователей неожиданно появилась новая версия где заказчиком преступления называли известного Денцовского предпринимателя Сергея Вялкова, которого неоднократно связывали с Ореховскими. Показания на бизнесмена дал тот же Полянский, отбывающий свой срок в колонии «Белый лебедь» под Соликамском. Расследованием занялся Центральный аппарат Следственного комитета. Интересно, что Буторин, Петров и Вялков вместе служили в армии и хорошо знали друг друга. СМИ и вовсе называли Вялкова казначеем Ореховских. Согласно показаниям, покушению предшествовала встреча Вялкова с Петровым в аэропорту, во время которой Вялков рассказал, что общается с Осей. В конце разговора милиционер передал Бутарину привет. Сам Буторин был очень подозрительным, поэтому мог расценить привет бывшего сослуживца как черную метку. Средняя продолжительность нахождения членов ОПГ в группировке на тот момент составляла всего пару лет. Поэтому Буторин оставил криминальный Олимп, сделал пластическую операцию и перебрался в европу где думал наслаждаться наворованными деньгами он даже инсценировал свою смерть в 1996 году прошли пышные похороны урну с его прахом даже захоронили на никола архангельском кладбище столицы в 2001 году Осью с полянским депортировали в россию из испании где они отбывали срок за незаконный оборот оружия. В 2011 году над Ореховскими прошел громкий процесс, однако дело о посягательстве на жизнь милиционера почему-то не рассматривалось. В январе 2018 Вялков был арестован и провел 11 месяцев в СИЗО. По версии исследователей, бизнесмен мог заказать своего сослуживца, поскольку опасался, что тот начнет говорить о нем. Пока Вялков сидел в тюрьме, его бизнес начал приходить в упадок. Так, были закрыты ресторан «Дилижанс», книжный магазин «Свой книжный» и кондитерская «Своя кондитерская». Поскольку вокруг тех событий возник широкий общественный резонанс, его дело рассматривал суд присяжных. На суде Вялков рассказал, что Буторин мстит ему за содействие в расследовании по разоблачению Ореховских. Во время процесса 2011 года предприниматель активно сотрудничал со следствием и дал показания на лидера Ореховских. Сегодня Вялков активно продолжает заниматься бизнесом. Согласно базе Spark, он является совладельцем восьми компаний. Самым успешным его предприятием является ООО «Автомол», занимающаяся арендой помещений. Предприятие было основано в 1997 году, за год до покушения на Петрова. Выручка фирмы в 2020 году составила почти полмиллиарда рублей. Друзей должны убивать друзья. Ося был одним из тех, кто создал в современной России новый формат преступного лидера. Считается, что именно он стал прототипом Саши Белого из известного фильма «Бригада», чья история якобы списана с орехов. Поскольку Буторин отслужил в саперном подразделении и вышел на дембель прапорщиком, путь в криминальную субкультуру воров в законе ему был заказан, но в 90-е новая формация бандитов состояла из людей другого типа. Армия дала Бутарину неплохие навыки бокса и владения оружием, поэтому вместе со своим братом Александром он устроился вышибалой в кафе «Аленький цветочек» в московском районе Коптева. На первое криминальное дело его как раз сподвиг брат. Бутарины ограбили по наводке жилье известного коллекционера Виктора Магица и вынесли антиквариата на сумму 9 миллионов долларов на эти деньги в Одинцове были собраны бойцы первой группировки Буторина, куда вошел будущий глава контрразведки «Орехов» Дмитрий Белкин «Белок». Впоследствии Белкин выработал уникальную систему расправы над возможными предателями. Казнить могли даже заразовое употребление наркотиков или пьяный дебош. Белок обычно собирал несколько десятков бойцов в лесную баню на пикник. Бандиты уже знали, что один из них будет сегодня жестоко убит. Но не знали, кто именно. Во время приготовления шашлыка Белок вдруг указывал на жертву, которую коллективно избивали до полусмерти. Добивать приговоренного Белок приказывал самому близкому к жертве человеку. Как считал Белкин, друзей должны убивать друзья. После чего труп бандита расчленяли топором, сжигали на костре и закапывали прах в лесной яме. С самого начала своей криминальной карьеры Ося довольно легко шел на убийство своих конкурентов и несговорчивых партнеров. С 1993 года Одинцовская группировка под руководством ОСИ практически влилась в знаменитую Ореховскую ОПГ, которую тогда возглавлял бывший тракторист Сергей Тимофеев по прозвищу Сильвестр. За большие мышцы его так прозвали в честь Сильвестра Сталлоне. Тимофеев перебрался в столицу, чтобы преподавать карате и бокс в московском районе Орехова-Борисова. Благодаря своим волевым качествам и жестокости Сильвестр организовал вокруг себя опаснейшую группировку столицы. Тимофеев был настроен против пиковых, так называют в блатном мире криминальных авторитетов с Кавказа, поэтому его группировка воевала с ними. Под контролем Тимофеева были банки, ночные клубы, рестораны и даже заводы. В криминальном мире есть легенда, что известный криминальный авторитет Вячеслав Иваньков, япончик, якобы предлагал Тимофееву получить воровскую корону из его рук, но Сильвестр отказался. Впоследствии Ореховская ОПГ объединилась еще одной знаменитой группировкой Медведковской. Ося занимался в группировке организации убийств по приказу Сильвестра. Сам Тимофеев был резок на слова и скор на расправу. Доставалось и Ося. Убийств становилось все больше и больше, что вызывало конфликты в преступном мире страны. Ося понимал, что рано или поздно его либо убьет сам Тимофеев, либо его оппоненты. И поскольку под подчинением Буторина была группа преданных ему лично киллеров, он в 1994 году сыграл на опережение. По его заданию Тимофеева взорвали в автомобиле. Об этом в 2011 году рассказал следствию сам Марат Полянский. Он менее известен широкому кругу, чем другие киллеры Ореховских, Александр Пустовалов, Саша Солдат, Алексей Шерстобитов, Леша Солдат и знаменитый Александр Солоник, Саша Македонский. Старший лейтенант Марат Полянский был выпускником Ленинградской военно-космической академии, а также мастером спорта по военному единоборству. Он лично набирал в группу киллеров оси людей, прошедших горячие точки и имевших боевой опыт. Именно Полянский оказывал Бутарину помощь в организации убийств и был во всем его правой рукой как Пустовалов и Шерстобитов, Полянский тоже заключил сделку со следствием и дал показания против других участников ореховской медведковской ОПГ. Несмотря на всю пользу, которую Полянский принес следствию и давно прошедший срок давности, возможно старое дело о покушении на милиционера тоже добавит ему новый срок.